Внимание! Минутная готовность. Есть! Есть! Минутная готовность. Минутная готовность принята. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Рады приветствовать вас в нашем еженедельном выпуске прямого эфира «Диспозиции». Наш дискуссионный клуб приглашает сегодня за круглый стол Александра Ивановича Калпакиди, Добрый историка. День. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный редактор издательства «Алгоритм». Евгений Юрьевич Варшавского. Здравствуйте, Евгений Юрьевич. Добрый день. Евгений Юрьевич, специалист по конституционному праву и государственный советник третьего ранга. И Марк Класс. Анатольевич Соркин. Класса, прошу прощения. Марк Анатольевич, главный редактор информагентства «Ледокол». Добрый, Добрый вечер, Марк Анатольевич. Сегодня хотелось бы поговорить о поправках Конституции. Не успел наш вирус самоубиться, как выскочила новая повестка. И образовалась шумиха вокруг поправок к главному закону. Повышение цен на ЖКХ и не только в СМИ проходят вторым планом. Триумф Конституции с дополнениями на сегодняшний момент глав тема. Но, по сути, не вода ли это, которую толкут в ступе информационные наймиты? Хотелось бы спросить наших дорогих гостей, ходили ли вы на выборы? Как голосовали? Если не голосовали, то почему? Евгений Юрьевич. Да, я на Пожалуйста. выборы не ходил по принципиальным соображениям. Достойный, муж не должен участвовать в собрании нечестивых. Я вообще не понимаю, как можно вносить изменения в документ, который формально не имеет доказательств, что его кто, за него кто-либо голосовал, потому что э, по э, результатам всенародного голосования 1993 года, бюллетени были уничтожены, где, собственно, воля народа была зафиксирована, были уничтожены, так сказать, на третий день. Соответственно, легитимность этого документа находится под вопросом и вносить в него изменения с юридической с точки зрения, ну, как сказать, сомнительно. Кроме того, если рассматривать это с политической точки зрения, которая важнее, чем, чем юридические нормы, то смысл был бы, если бы речь шла о восстановлении чего-то хорошего, там, например, суверенитета нашей страны, но как раз именно в эти разделы изменений не внесено, ну, кроме деклараций. А, например, существенные вопросы опущены. Это вопросы правоприемства нашей страны, откуда она взялась. Вот, Опять-таки, есть по этому поводу куда стремиться. И что, что более существенно, у нас основной вопрос сейчас, это основной рычаг управления нашей страной снаружи, это, между прочим, Центробанк. А по нему ровно никаких изменений не внесено. Соответственно, вспоминая значит, умного человека 18 века Амшеля Ротшильда, он в то время сказал, дайте мне возможность печатать деньги, мне глубоко пофигу, кто у вас там принимает законы. С тех пор, кстати, в этом плане мало что изменилось, так что, к сожалению, по наиболее серьезным вопросам изменений нет, и я не вижу смысла давать какую-либо общественную поддержку движению в бок, вместо того, в бок и назад вместо движения вперед. Вот так, если в двух словах позиция. Спасибо большое. Александр Иванович, ваша позиция. Я выступал за бойкот этой конституции, и поэтому было бы странно, если бы я пошел голосовать. Я вообще, кстати говоря... Ну, не призываю не ходить голосовать, но хочу сказать, что я голосовал только дважды в жизни. Один раз я голосовал за первого секретаря Ленинградского обкома партии Романова, а втором раз, как дурак, я поперся в 96-м году голосовать на Зюганова. А, правда, на второй тур я уже голосовать не пошел. А, на мой взгляд, в нашей стране все эти выборы, Конституция, это все просто какая-то Фелькина грамота. А, и... То же самое, что у Самоса, в Никарагуа тоже была конституция. И там, очевидно, тоже вносились какие-то поправки. Я бы сказал, это... Тювалье и Гаити. Да, и, у них тоже были конституции, да. И там периодически проходили выборы и выбирали, они тоже называли себя президентами. Вы посмотрите, вот просто достаточно просто посмотреть, кто главные два закоперщики этого дела. Это Некая гражданка Хабри, Хабриева, что ли, такая, как понимаю, татарка Казанская. И некий, ну, то, что она татарка Казанская, это не наказуемо. Но то, что провели расследование партия Яблоко и ее собственности, и там э, выяснилось, что за ней столько собственности, а, э, что мама не горюй. И, и с такой собственностью она на свободе Конституции переписывает. И второе это пресловутый сенатор Клиш, Клишин, да, там, э, тоже не с такой фамилией, но э, про него все видели фильм э, Навального, извините, и после этого фильма этот человек остается сенатором и на свободе. Но о какой конституции можно э, говорить с такими людьми? Я считаю, что это все профанация. Просто речь шла о том, что после пенсионной реформы и НДС и других вещей Резко упала популярность э, э, Путина, поэтому, собственно, эта речь шла тут только об обнулении. Речь шла только о а все остальное, это фиговый листок, которым это обнуление э, прикрывали. Вернее, даже его пытались немножко так под, э, ну, подкрасить, да, сделать из него конфетку. Но, на мой взгляд, это не конфетка все-таки, а то, что на самом деле. Спасибо большое, Марк Анатольевич, ваше мнение. Я на выборы не ходил по принципиальной позиции. В нашей стране против воли народа, расстреляв Верховный Совет, была установлена буржуазная власть. Буржуазная власть написала Конституцию под себя. Сколько ее приняли, неважно. Это даже мелочь. И главное, главное ведь у нас там, якобы нет идеологии, а идеология-то есть. Идеология выражена во второй статье о священной собственное средства производства. И меня не интересуют никакие поправки, никто их писал, эту конституцию, и поправки, кто писал, мне все равно. Вопрос заключается в том, что частное собственное средства производства была и осталось Поэтому мне там нечего делать. А там народ-то там причем. Он там есть третьей статье как носитель суверенитета. И это, в общем-то, все у нас, вообще, строго говоря, достаточно такая своеобразная традиция последние несколько сотен лет, когда мало что там написано в официальном документе, а реальная власть, она, как правило, не публичная, и серьезные вопросы решаются в куларах, нежели так сказать, в официальных структурах власти. Даже в поговорках нашло отражение «большие деньги любят тишину». Я не против, пусть любят, но с точки зрения права, любая непубличная власть незаконна. Она не имеет права на существование, и по действующему законодательству она является преступной. Если вы решаете вопрос где-то в стороне, влияя на публичный орган власти, например, на назначение высших чиновников, это состав достаточно тяжкого преступления в нашем уголовном кодексе. Это 278 статья. Ну и если это имеет отношение к зарубежью, то 275-я госизмена. Условно говоря ровно на, та величина, на которую, например, влияние какого-нибудь Дерипаски больше, чем мое, на назначение государственных чиновников в определении государственной политики, вот вся эта дельта является составом уголовного преступления. На это всем, в общем, наплевать, но, видимо, до определенного периода, я надеюсь, что этот вопрос рано или поздно в текущую повестку дня встанет. Ну, пока на, это, на этом все по, по данному вопросу. Алло. Прошу прощения. Александр Иванович, вам есть что добавить? Ну, я хотел сказать, что там а, издевательски написано, что мы являемся социальным государством. А, и при этом у нас самая разительная пропасть между богатыми и бедными. И мы занимаем, причем некоторые люди всерьез этим гордятся, второе место в мире после, Москва занимает, после Нью-Йорка, по количеству долларовых миллиардеров. Да? И, и при этом да, даже по официальным данным у нас 20 миллионов нищих, и каждый четвертый ребенок, воспитывается в нищей семье, вы подумайте. И это социальное государство, и это вообще, о чем тут может, можно истереть. Я просто, я лично, для меня что есть, она, что нет ее, для меня это пустое место, пустое слово, потому что э, дела не, не делаются по ней, дела делаются вопреки ей. Да? И прекрасные слова, которые там записанные, и прекрасные поправки, которые сейчас приняли, они, к сожалению, останутся только на бумаге. И жалко, что... Ну, мы, правда, не знаем реально количество, сколько людей, но все-таки я считаю, что есть люди, которые вот во всю эту галиматью телевизионную верят, и э, которые действительно считают, что что-то изменится к лучшему. Э, я считаю, что ни к лучшему, ни к худшему ничего не изменится, а останется как было. А, а было, что было, собственно, застой, полный застой. А чем кончается застой, мы уже видели э, во времена Горбачева. Все. Да, к сожалению, все так, спасибо большое. И за время кризиса уволили свыше трех с половиной миллионов человек в России. Это тоже факт. Марк Анатольевич, ваше мнение, пожалуйста, по буржуазной конституции? Так, я год. по этой конституции около Дома Совета в 93-м году дрался. Так что мне она, как понимаете сами, источником власти является народ. Интересно, сколько фильтров владели на этот источник, чтобы получить такую реку дерьма. Да. Но я оттолкнусь от очень любопытной фразы, сказанной Александром. Прекрасные слова. Как тут не вспомнить старую песню? Прекрасные слова, виньетка ложной сути. Нам ведь рассказывают, вот тут у меня была дискуссия, не так давно. Мне говорили, ну ведь все-таки мы нуждаемся в стабильности. Времени не хватило у меня, но я воспользуюсь сейчас. Что такое стабильность? Стабильность это когда завтра так же, как сегодня. То есть нет развития, нет движения вперед. Проще говоря, остановка. Что происходит с обществом, если оно останавливает свое развитие? Оно умирает, потому что полная стабильность это только на кладбище. Там ничего не меняется сотни лет. Но ну, там и живых людей нет. И вот это вот э, все эти действия властей. Это как раз попытка создать в нашей стране атмосферу кладбища. Сидите и ждите, что скажет э -э, э, гений великий всех времен и народов, который ныне президент. А мы будем, как говорится, его поддерживать. Неважно, сказал, не стал, но все равно заранее знаем, что будем поддерживать. Ну и к чему это приведет? Общество нуждается в развитии. Развитие – это изменения, а изменения предполагают, мы говорим, определенную нестабильность старого порядка. И здесь, извините меня, все их призывы к стабильности – это вот эта виньетка, обрамляющая ложную суть. А мы-то ведь как коммунисты мы считаем, что общество не может оставаться в стагнации, что не может 10% населения управлять 90%. Ведь мы сейчас что имеем? Мы имеем буржуазию в виде ранти, людей, которые, собственно говоря, в производстве не заинтересованы. Люди, которые вкладывают свои, так сказать, капиталы, нажитые непосильным трудом, различного рода транснациональной корпорации. Когда чиновник рассматривает в качестве рентоприносящего капитала свое кресло, стрижет с него купоны, его, собственно, не интересует положение народа. Он считает, что он с этого дела поимеет. И рассказы о том, что у нас появились там социальные лифты, появились там порядочные чиновники, хорошие там молодые люди, ну вот, Такие, наверное, как Никита Белых или Улюкаев, да? Только одни попались, а другие пока еще нет. Поэтому я могу сказать следующее. У меня к буржуазной конституции, какая бы она ни была, с поправками, без поправок, отношения отрицательные, она написана для класса буржуазии. Она обслужит его интересы, а не интересы трудящихся. Поэтому какая мне разница? Извините меня. Нет для меня разницы между ними большим. И быть не может. Спасибо, Марк Анатольевич. Вот сегодня прошла информация, Зюганов да. предложил воссоздать госплан. Немного, немало. А -а -а. Что это такое? Не хватает идей и э, пытаются уже уцепиться за прежние футляры, а наполнить-то их нечем. Осталось дело, дело там за наркомами. Не знаю, Нет. какие еще советские... Да не не будут да, дело не в этом. Госплан – вещь немыслимая, без единого народо-хозяйственного комплекса, в котором отсутствует частная собственность на средства производства. Когда весь этот комплекс находится в собственности общенародной, когда можно разделить задачу на тысячи, десятки тысяч элементов, и чтобы они выполнялись в точный срок. В противном случае никакой Госплан не поможет. Александр Иванович, что а, вы думаете? Я, конечно, понимаю, что это смешно, но здесь есть направление, что ли, мысли, на мой взгляд, здравое. Я хотел бы напомнить, что уже в 60-е годы наши некоторые кибернетики, ученые, математики во главе с Глушковым ведут и другим, другими выступили за применение кибернетических методов в развитии социализма утверждая, что Госплан несовершенен, но ну, мы и сами видели, что он был несовершенен, что он приводил к массовому дефициту, и они разработали программу, которая стоила там немыслимые по тем временам деньги, 20 миллиардов рублей, и Политбюро, в общем-то, им отказало. Но в то время, на мой взгляд, даже не в деньгах было дело, а дело было что в том, что еще не было вот цифры вот такой развитой, не было такой развитой этой всемирной паутины, вот Не было из тех вот достижений науки, которые сейчас. Ведь мы, если мы хоть немножко марксисты, должны понимать, что главное – это развитие производственных отношений. Сейчас оно происходит очень бурно. И мы живем, к сожалению, не в XIX веке, где есть Путиловский завод. И поэтому надо на это развитие как-то реагировать. Но, смотрите, эти процессы оседлали олигархи оседлали олигархи, то есть коммунисты ни в одной стране мира не, не озабочены этим проблемой развития вот этих новых наукоемких средств производства, цифры и так далее. Поэтому, а здесь ведь за этим не только стоят новые технологии, за этим стоят миллионы людей, эти айтишники и так далее. А зачем им нужны олигархи? Им олигархи не нужны, но никто им об этом не говорит. Поэтому, на мой взгляд... Сейчас мир скатывается к новому средневековью, которое Бердяев еще в 30-е годы предсказал. Железная пята Джека Лондона, вот что в ближайшее время мы увидим. И то, что именно олигархи лучше поняли марксизм, чем руководители коммунистических движений, это, на мой взгляд, печальная, но совершенно вот не лично ясная вещь а Компартии должны оседлать этот процесс, но, к сожалению, сами компартии, видно, уже не способны, и надо тут с нуля начинать эту работу снизу, создавать партию снизу. Евгений Юрьевич, да, вы что-то хотели добавить? Я просто хотел сказать, что я согласен. Просто еще хочу заметить, что формальный титул собственности значение иметь перестал уже лет так 100-150. Появились уже даже в языке специальные понятия, которые обозначают практически фейковые сущности. Например, титульный собственник или конечный бенефициар. Это понятия, которые обозначают ложную сущность, то есть не то, чем она выглядит. И с точки зрения государственного планирования, по большому счету, неважно, кто конкретно владеет конкретным предприятием. В том же Евросоюзе сегодняшнем, который ни разу не идеал организованности, тоже, например, сельское хозяйство работает под жесточайшим государственным контролем. Каждый частный фермер по свистку сеет, что сказали, где, куда сказали, значит, кому продавать, как обрабатывать, какой кривизны должен быть его огурец. А если он не хочет подчиняться этим, этим евросоюзским правилам, он просто вылетает из системы господдержки и дохнет с голоду, как разорившийся предприниматель. Так что заставить частных предпринимателей работать в рамках единого госплана ⁇ вопрос чисто технический. А мы, юристы, вам оформим, во что это как хотите, хоть за завитушками, хоть без. А вы знаете, Твиттер недавно заявил о том, что они теперь будут вычищать понятие «раб» будет называться как последователь, а хозяин будет называться мастером. То есть потихонечку действительно идет подмена. Так в дяди Тома так и называли белого плантатора. Мастер, ну это да, масса капитана, Мастер. это, собственно, да. возвращение к истокам, можно сказать. Ну а теперь уже вообще вот в соцсетях мы должны осторожненько все писать, если будем что-то писать. Поздравляем. Как да. Так хорошо. Кстати говоря, тут к вам э, Да у меня вопрос. ты не хочешь да? спросить моего? Да, Марк Анатольевич, пожалуйста, выслушайтесь по вопросу. Так пожалуйста. вот, ну, в качестве поправки. Масса это мистер. То есть, Нет, господин. Масса это мастер. Мистер. Я понял. Мастер. Хозяин Нет. в переводе. Нет, мистер, господин. Мистер – это господин, а мастер – хозяин. Вот. Мастер – это несколько иная вещь. Но не в этом дело. <сёк> <сёк> да, я могу сказать следующее. Вот э -э говорят о неком феодализме, в который мы возвращаемся. Мы через него проскочим. Мы направляемся в неорабовладение загадательное закрепление равенства людей. Это вот тот самый либеральный глобализм, о котором я говорю. И вот здесь вы меня извините, но госплан не нужен для массы мелких предприятий. Потому что их очень легко исключить из производственного процесса. Если вы это не понимаете, это ваш право. Вот. Дело в том, что если будем говорить, жизненно важная какая-то э, вещь должна получиться, оружие ли, какой-то комплекс, какой-то агрегат. Достаточно прервать эту цепочку, то есть э, даже, будем говорить, просто убить там десяток-два человек, которые работают в отдельном взятом предприятии, и все. Этого достаточно, чтобы разорвать эту цепочку. Не стройте иллюзий. Так не будет потому что сопротивление всему этому будет бешено. И вот здесь, извините меня, система Госплана переходит, если смотреть с классового подхода, как раз к тому, что это социалистическое производство. Это единонародно-хозяйственный комплекс. Вас все время волнует цивилизационный подход. Вы считаете, что достаточно людям объяснить, и они с этим согласятся? Нет, не согласятся. Потому что для них их главный бог Чистоган, это самое главное. А если его они теряют в этом деле, то им плевать на любой цивилизационный подход. Поэтому давайте ясно и четко себе представим. Вот когда-то Госплан при Иосифе Сырёновиче работал как научное учреждение. Он рассматривал направления научно технического прогресса, те, которые необходимо внедрить в нашей стране, и давал определенные пятилетние планы, в результате которых должно было получиться новое производство. Что мы получили от этого? Мы получили 108 новых видов промышленного производства в нашей стране за 15 лет, которые раньше не производили никогда. А вот когда э, Сталина не стало, Госплан превратился в бюрократическую контору, которую планировал работу от достигнутого. Вот в этом пятилетке сделали, грубо говоря, 100 тысяч тракторов. На следующий нужно сделать 108, процентов добавляется. Для чего? А чёрт его знает. Распихаем по колхозам. Главное вот количество тракторов. Они понимают того, что любой инструмент, он для чего-то нужен, для конкретной работы. Как и вот эта цифровизация, это инструмент. Да, безусловно, облегчающая работу. Компьютеризация облегчает работу. Цифровизация облегчает работу. И весь вопрос в том, в чьих руках этот инструмент, тут вы правы. И ведь вопрос заключается в том, коммунистическая партия оседлать, не имея власти, этого не может. Не случайно Владимир Ильич говорил, что центральный вопрос любой революции, главный вопрос, это вопрос о власти. Когда ты обладаешь государственной властью, эти инструменты работают на цели, поставленный класс. Либо классом рабовладельцев, либо классом феодалов, либо классом буржуазии, либо классом. Инструмент не имеет ни собственной воли, ни собственных намерений. Проще говоря, автомату Калашникова все равно куда стрелять. Он стреляет туда, куда его руки направляют, те, которые его держат так и с цифровизацией. Поймите правильно, нельзя запрягать телегу впереди лошади. Лошадь – это государственная власть, и к ней уже можно припрягать любую телегу, любую, Четко определив, что надо делать для того, чтобы это было максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей людей на базе высшей техники. Вот о чем идет речь. Понимаете, уважаемые товарищи? Вот здесь, что главное. Да, можно я ставлю? Конечно. Пожалуйста. Пожалуйста. Я имел в виду, конечно, вы правы, Совершенно, Марк Анатольевич, что осуществить это можно, только имея власть. Но ведь большевики... имели программу, которая стала доступна для всех которая повела за собой большинство народа организованное в советы так и сейчас коммунисты левые должны выдвинуть программу показать образ будущего который, который достижим для всех как сказал Маркс мир без насилия и эксплуатации умиротворенный мир и вот эта программа должна быть сегодня уже показана людям вот как Ботвинник до последнего дня, помните чемпиона мира, он пытался... Том, я это... знаком с да. ним лично был, у да. меня есть книга им подарена. Да, вот это вот я считаю то, что надо делать сейчас, надо показывать, что есть другой мир, альтернативный. Совершенно верно, абсолютно с вами согласен, Александр Иванович. Причем, вы поймите правильно, программа должна быть ясная, да. четкая и, что самое главное, короткая. Понимаете, не, разо, не разобранное на 150 э, э, двойных листов э, писанина о том, что мы сделаем, если у нас хватит умения взять вас. Понимаете, в чем дело? Вот смотрите, как я об этом думаю. Мы имеем стратегическую цель, коммунистическое общество, то есть общество, как вы сказали, мирное, но самое главное, это общество бесклассовое, это общество, где отсутствует эксплуатация человека человеком. И это общество, где труд из тяжкой необходимости превратился в жизненную потребность. Вот это три вещи. Для этого нам необходимо для начала иметь мощное социалистическое государство. Которое, обладая надежной защитой от внешней агрессии и способностью к автарке, Способна э, решить триединую задачу. Социализм это у нас, извините, не э, общественно-экономическая формация, и даже не часть какой-либо формации. Социализм это переходный период от капитализма к коммунизму, в котором решается триединая задача воспитание нового человека с категорическим оперативом, общественное благо выше личного интереса. Второе определение направления научно-этнического прогресса. И на базе этих двух построений материально-технической базы коммунистического общества. Для того, чтобы такое социалистическое государство появилось, необходима революция. Революция невозможна без революционной ситуации. Революционная ситуация всегда создает правящий класс, но необходимо иметь еще и третье условие субъект коммунистическую партию, которая разъяснит людям, кто их враг, Почему он их враг и что с ним надо делать? И вот здесь чем больше простых слов, чем больше несложных, понятных вещей, тем скорее люди поймут. Дальше мы уже используем то, что наработал капитализм. Вот ту же самую цифровую экономику. Мы вполне себе можем найти людей, которые к этому делу подготовлены с одной стороны, а с другой стороны имеют соответствующую идеологическую платформу. Понимаете, в чем дело? Мы не можем перескочить определенную пропасть. Мы не сможем иметь э, коммунизм без мощного социалистического государства. Мы не можем иметь мощное социалистическое государство без революции. Мы не можем иметь э, революцию без э, мощной коммунистической партии, которая покажет людям, кто их враг и что надо с ним делать. Не поджигать магазины не грабить их, не жечь машин на улице, не чкаться полтора года в желтых жилетах по улицам, не устраивать Майдан, кричая «Я хочу в Европу» и круженные тросики. А четко ясно, мы должны взять, отобрать власть и собственность у Буржуазии. Точка. Вот что надо в первую очередь людям разъяснять. И не случайно, если вы помните, то... Большевики после взятия власти сразу же на седьмом съезде партии приняли новую программу. Уже программу, собственно говоря, коммунистического строительства. Вот там был, была и поголовное, как говорится, образование населения, там был и план Гойлорова, там была и система, и структура советской власти, как выборная снизу. Понимаете, там было все уже. А до революции, извините меня, был такой период, не мне вам говорить, когда Ленин вынужден был снять лозунг «Вся власть Совета». Был такой период? Понял? Был. Потому что этот инструмент оказался в руках буржуазии. И ему надо было придать классовое иное значение. И революция стала возможна только тогда, когда меньшевиков и эсеров выбили из Совета. Вот о чем идет речь. Вы понимаете, и вот когда мы сегодня говорим о нашей сегодняшней, э, как говорится, окружающей среде, о сегодняшней системе конституционального законодательства и любого другого, мы четко и ясно должны осознавать, что это инструмент. Это инструмент в руках буржуазии. Мы что, будем принимать другой документ, не называя его Конституцией? Нет, мы будем принимать новую Конституцию. Мы не будем выстраивать структуру власти. Мы будем ее выстраивать, но она имеет будет другое содержание и форму другую. Но тем не менее это будет структура власти, в которой будут присутствовать элементы, безусловно, и старой структуры. Но мы не обойдемся без армии, без Министерства внутренних дел, без Министерства юстиции. Кто-то должен этим заниматься. Только наполнение, содержание у нее будет другое. Понимаете, уважаемый Александр Иванович? Извините за долгие слова, но это вот так и никак иначе. Я прошу прощения за то, что вас перебил. Сейчас э, наша буржуазия делает попытки защищаться от своих братьев по разуму, называя их внешним врагом пытаясь провести какую-то маленькую победоносную войну, возможно. Вот В связи с этим Путин подписал еще 29 июня указ о военных сборах по всей России, сроком, кстати, до двух месяцев, людей до 60 лет. Все, кто состоит на воинском учете. И еще Центральный банк напомнил россиянам о блокировке вкладов в военное время. Вот как вы думаете, уважаемые гости дорогие, зачем вот эта страшилка сейчас повисла и пытается нам нас устрашать, граждан? Война, чтобы решить свои проблемы, пожалуйста, Вопрос, Евгений так... Юрьевич, Евгений Юрьевич, вам не совсем помоги. понял. Ну, война войная, обед по расписанию. Вот. Я совершенно не уверен, что э, военным путем можно каким-то образом эти проблемы решить. Оттянуть э, свой конец, э, наверное, можно, как в Гитлер в бункере. Вот. Но э, война... Это прежде всего очень большое количество вооруженных людей, которых надо кормить, потому что экономики во время войны, как, войны, как вы понимаете, плохо. Она занимается производством э, не столько товаров народного потребления, сколько разнообразного вооружения. Ну, гречкой и консервами обеспечат, наверное. Э, ну, не мешай работе человеку. Вот, но сомневаюсь я, что это, в общем, сковорода взлетит. Ну, посмотрим. У нас достаточно скоро уже значит, наступит осень, наступят замечательные вот времена, когда мы, наконец, ощутим последствия рухнувшего экспорта сырьевого, вытеснения нас с рынков разнообразных и отсутствие другой промышленности, кроме нефтеперегонной. Вот. И, соответственно, нашим э, хозяевам жизни надо будет всерьез думать, каким образом, э, э, собственно, решать эти проблемы по мере их э, обострения. Ну вот э, о чем, собственно, сейчас речь происходит. Александр Иван, что вы да, думаете? Ну, мне кажется, если так конкретно рассматривать эту ситуацию, то с кем может быть война? Война может быть только с Украиной, да, то есть э, про, присоединить Украину к составу, ну, к России, э, возродить там, надавить на Лукашенко, создать некий такой новый.